В Вавилонии отсутствовали какие-то, как и в наши дни, определенные правила морали и этики. То есть той бери и делай, это говорит, что у тебя нет внутренней этики, внутренней морали, внутреннего смирения, понимания, что можно, что нельзя. А Евангелие от Откровения, 3 глава, глава, говорит, что у церкви нет глазной мази. Она не соображает что есть правильно, что нет. Не существовала и существует культура, нерегулируемая принципами морального и этичного поведения. Царствовала и царствует вседозволенность. К нам приезжала одна пациентка, я не имею права говорить имена, которая получила глубочайшее психическое разрушение, потому что к ней относился неправильно ее же пастор который был женат. И использовал ее просто. И эта женщина пришла к нам на лечение. И у нее была труднейшая форма разрушения железы, щитовидной железы. Все взаимосвязано. Не так, что только вот одно. Все взаимосвязано. И чтобы ей помочь, надо было разобраться во многих этических проблемах. Вседозволенность. Нам кажется, что нам все возможно, и все дозволено, что мы люди. Мы гордость Божья. Но желания сердца были и есть на высшей норме. Хочу. Что маленькие дети говорят нам как-то они? Хочу. Да? Это единственная опора, а я хочу. Это идол и царь сердца, жителей этого мира и Вавилона. Давайте возвратимся. 150 лет назад пророк до этого, пророк Исаия, уже описывал, дал нам знать, каким будет этот пир Валтесара. Это Исаия 21, 5-9. «Приготовляют стол». Расстилают покрывало, едят, пьют. Вставайте, князья, масти щиты. Пал, пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые. Я видела один, одно такое сон, видение. Когда я выходила из мира того, в 92-м году Бог меня вызвал. И я видела, как за мной гнались волки. И я бежала, бежала. Я, у меня было длинное платье такое. И оно менялось все время на свете. Оно должно было стать белым. А из мира оно было запачканное. И в конце передо мной был большой океан. И мне некуда было уже идти. Они, а у них в устах были ножи. Кинжалы, ножи. А я бегаю, иду. И передо мной вода. И мне некуда идти. А здесь стол. Со всеми явствами, чего там только не было. Икра, паштеты, эх, такие и такие, ломтики, ну все, что хочешь. И они уже догоняют меня, и вдруг маленькая узкая-узкая дорожка появилась передо мной. И она такая узкая была, и я думаю сама, я же не помещусь на нее. Мне надо будет идти, ну вот только нога и нога, и я не дойду. И вдруг, а за этим я увидела стол другой. И там были совершенно другие явства. Я только на секунду увидела, и там сидел белый-белый старик с длинными волосами. И стол был накрыт, но пустых, но людей не было. И там были всякие неземные фрукты, которых я никогда не видела. Я посмотрела назад. А куда идти? И вступила на это. Надо наше решение. И надо наше серьезное желание. За какой стол мы сядем и сидим? Даниил опять уже вторые, вторая и четвертая стихи. Они говорят, какой это был пир. Я своими словами просто даю описание. Большой зал. Большой пир, роскошь, льется вино всех сортов. Вы ходили на самые большие свадьбы, на самые большие пиры величайших? Посмотрите. Или когда вы видите день рождения больших певцов, видели? Какие столы, как накрыто, что там, какие залы. Это изысканная музыка. Но что при этом начинает засыпать совесть? Для того, чтобы чувствовать развлечение и наслаждение, надо было выдумывать уже все новые и новое. Ты привыкаешь, и тебе уже это не нравится. Не нравится эта же жена, беру другую. А может, она уже износилась. А может, она, видите ли, в фигуре уже не такая, как показывает телевидение. А мне другая нужна. А другая опять будет другой. А может, мне уже третья нужна. А потом мне четвертая нужна, потому что бесконечное наслаждение, бесконечные желания... И это Вавилон. Бог говорит, любовь это внутреннее, это здесь, в сердце. Ты любишь то, что там находится. И ты видишь совершенно другим. Я однажды была в Нарве, мы делали семинар. И мне надо было стать голод очень был, и что-то я думала себе купить какой-то. Сепи какой-то, помидор хотя бы. Ну, я так, я радовалась таким вещам. Бог научил меня радоваться простым вещам. Съесть огурец и хлеб куска, кусок. Для меня это было наслаждением стало. Я стою. Очередь. И вдруг там суматоха началась. Бабушка такая, маленькая такая, в платке. А тут дед один. И он всех нас... Пускайте! А кто-то толкнул ее бабушку там в очереди. Ну как-то вот так. И этот дедушка разнервничался, он начал всех толкать, начал перелезать через барьеры. Я не помню, как он ее назвал. Курочка моя, курочка моя, жди меня, сейчас я приду на помощь тебе. И начал всех раз... Я посмотрела и думала, ничего себе. Она там в такая горбатенькая маленькая, вот платочек тут, понимаете, что-то она там своими дрожащими руками покупает, а он, значит, не... тут, и вот он готов всех перетолкать, весь мир он готов за вот эту бабушку в маленьких, потому что она его, потому что она в его сердце, и неважно она в платке такая или сякая, она его, понимаете, я стояла, и думала, и знаете, я завидовала, я завидовала этой бабушке, я завидовала, что я не там, и что у меня этого нет. Пустой звон, это вавилонское развлечение, пустая жизнь без любви, пустые надежды, пустые желания. Вельможи Валтасара пили вино до бесконечности, как воду. Танцы, музыка, вино, все должно было разжигать чувства, чувства, которых на самом деле нет».